Hetman NTFS Recovery Программа для восстановления данных с NTFS-разделов от компании Hetman Software. Hetman NTFS Recovery восстанавливает данные после форматирования удаления системного NTFS-раздела. Программа восстановит файлы, утерянные после очистки корзины или удаленные без ее использования. Вернет информацию, утерянную в результате системного сбоя или повреждения носителя информации. Для начала работы кликните на диск, с которого были удалены файлы. Вы можете выбрать не только логический раздел, но и физический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 которого они восстанавливаются. Это может привести к перезаписи информации. Во время сканирования утилита работает только на чтение информации, что защищает важные данные от перезаписи. Для работы с битыми дисками необходимо свести к минимуму количество чтений с диска. Hetman NTFS Recovery позволяет создать виртуальный образ носителя, содержащего утерянную информацию, и продолжить безопасное восстановление данных,